Привет! Это Свят! Сегодня катаюсь на таком интересном питбайке Каю Китайский питбайк Но видно, что он такой кастомный Старенький Но бываленький ну, вот Сейчас попробуем немножко погонять по пересеченке Ага! Ну вот, тарахтит. Достаточно громкий глушак, видимо, прямо так у него. Передачи переключаются вверх все. Интересно. Будем, так сказать, пробовать Надо было штаны одевать В шортах, конечно, не очень По траве По такой фигне пиво бьет по рукам где же мои перчатки ну ладно в следующий раз буду знать да и в принципе перчатки надо одевать Слушай, интересный агрегат я бы с удовольствием себе вот такой вот безрегистрационный бесправный приобрел бы придумал бы крепление себе на двенашку загрузил его и погнал штука неплохая интересно какая цена сейчас данного агрегата собачки собачки экшен экшен, экшен, экшен за ним засаду на меня делают, лишь В кустах спрятались. Сейчас будет нападение. Вон он нас смотрит. Но а, а я все равно быстрее еду. Перчатки одел. Потому что перчатка все-таки лучше. О, небо какое красивое. О, какой фронт. Ничего себе. интересней ну, главное здесь здрасте главное <смех> здесь не теряйте самообладание <смех> блин точно надо покупать такой, точно какой какой фронт а вот это красота вот это погода намечается Я сейчас чувствую можно упереться на этом поле в какой-нибудь булыжник камень доску навернуться. А нет. Вот Взлет на посадочную полоса, товарищи. На встречу фронту полетим. Ох, красота! Ну, ладно, не будем мы особо злоупотреблять. Я предлагаю здесь вот завершить это замечательное мероприятие говорится отсюда ну ну что, здорово? интересно? но это взлетно-посадочная полоса поэтому не стоит на этом как говорится и злоупотреблять Ох, надо мне текать, хлопцы Что там у нас происходит? Дождь начинается Точно у нас идет Блин, еще ехать в Дорогобуш Заглох Все Это, чувствую, будет экшен у меня сегодня Сейчас увидим, главное ничего не.. не потерять и не глохнуть Ух, вот там уже льет. А -а -а -а. Ух, епта. Ух! Можно сказать, что выехал уже хорошо. Чуть-чуть не доехал <laughs> до дороги. Ух, ух! Да. Вот эта погода, вот это экшен. Какая-то буря. <звы> Ух ты! <звы> вот это да. <звы> Погода началась. А, мягко говоря, не ледная. Поэтому... Надо заканчивать на этой позитивной ноте. Спасибо, что смотрели. Свет. Пока.